Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале GoPlayGames. с вами я, София, и мы продолжаем... Обсервер, а! наблюдатель, по-другому, как я уже успела вычленить из этой игры Наблюдатель игра называется, в общем, именно за этого чувака мы и играем Так, мы сейчас будем идти по следу, по следу нашего товарища, которого тут уже успели ранить Так, вот, я вижу его след, раз... А дальше где? Вот два. Почему не открывается? И как? И как? А, вон туда. Вот еще его след. Мне показалось, тут что-то лежит. Проходим. Во, во, во тихо тихо Мы идем по его следу. Так, тихо, тихо, тихо. Возьми себя в руки. Тихо. Ну как, как ты себя чувствуешь? Ну, б... давай-ка, жахнем. Yes. Тихо. Yes. Так, тихо, спокойно. Это его самого накрывает. Это не наша, про... не... Не наш косяк. Туда. Ладно. Спокойно. Ай, первый к Так, проходим. Так, ночное зрение. Отключаем. Так. Мне кажется, мы тут были где-то, да? А, это ну, не подвал. какое-то другое место. Так, ну я вижу кровищу, по крайней мере, его, да. Взяли след. Вот тут вот дверь открыли. Как. Вот, и все, пошли дальше. Сейчас мы тебя поймаем, засранца. Так. Пролез тут Идем за ним Смотрите, мы уже преследовали У нас уже преследование пошло Давай, открывай Ну, я старый Серьезно? Тут действительно есть эта комната 166, которая Так, тут вроде ничего Идем дальше Опа Тихо, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди. Ой, все, поплыл. Поплыл, чувак, поплыл. Стой, куда поплыл? Ну-ка. Тихо, тихо, тихо. Держи себя в руках. Так, тихо. Что -то вот, блин, дед поп поперся-то, а приветики. Пошли. Нам не туда, нам туда. Определенно точно, да? Нет. А? Нет, не определенно точно нам сюда, все-таки. Опа. Знакомая книжка. Смотрим, <соединяем> как писать мне данные по активности в последние 15 минут. Активность обнаружена? Не понимаю. Я даже не подключился. Я что, сошел с ума? Да, похоже очень на то. Мать вашу происходит. Я, по-моему, уже все окончательно расколбасило, братан. Так, пятна крови туда. О, хорош тебя. Так, идем, идем, идем вслед за следом. Проходим. Всё? Так, наше состояние Ну, кстати, более-менее нормально Ну, пошли Ломай Что-то прям как-то, да, нас расколбасило прям, вот я не знаю ну, Это все твои таблетки Что, две последние цифры? 2020? 20-02? Да вы прикалываетесь. А! Я не знаю, почему 51-й. А, 51-й, господи, или 52-й. Почему я думаю об этих годах? Потому что это самое в Кредлжи ведь играли, там тоже какой-то год нереальный. Блин, а. А я не знаю. Я буду до посинения сейчас тут сидеть подбирать. Погодить. Типа они знали, что я не подберу кот. Кажется.. Где-то шалел совсем окончательно. Так. А мы сошли с ума. Ха-ха-ха-ха. Какая досада, да? Интересно, что будет, если все таки открыть эту дверь. Я просто... Я, я сейчас прогуляюсь куда-нибудь сюда, просто посмотрю, может... Вдруг тут какие-нибудь цифры есть, которые я не замечу, естественно. Мотел, фуд, кофе. Что-нибудь еще есть там? Там целый стимпанк, блин, я, я так понимаю, да? Не знаю, 2024? 2024? Мы сможем еще раз его взломать? А! Ну тут замучаешься с двумя цифрами Это даже не смешно Так, это тут, это, не это, значит там по-любому вниз в подвал надо Дед, все, ты кукуха отъехал, все. Ух ты ё мое! Это ты неплохо отъехал. Мне нравится, красочно, так скажем. А, то есть ты прям вот так вот все видишь, да? Подождите, я вот сейчас подойду, чтобы... Анаш! Меня кто-то зовет? 69 А, кто бы сомневался Спасибо Спасибо, я пошла Кто бы сомневался, да 69. А тут что? Там что-то происходит тоже. Так, где наша дверь? Так, не сюда, туда. Все, идем к двери. Позднее цифра 69. кто то кто то то то Ой, 2069. Спасибо, спасибо Спасибо, это было очень интересно Очень познавательно Идем Гуляем опять по следу Что-то Что вообще какой-то трешак Сейчас тут происходит Что-то ломано, поломано Есть у вас такое синее прикольное вещество Я бы его прям взяла Там, а там что? Сейчас я просто загляну одним глазком. Все, ничего. Н ничего, ничего нету. Все идем. Так, компуктер. Зайти нельзя. Тут какие-то странные штуки происходят. Вообще, это... Вообще, что за место? Это где, мать его? Так, это ловушка. Шумим. Обойти это нереально. Без шума. Тише. Hey, Он услышит Until вас. Кто? Кто услышит? Тот, у кого много обличий. Мы не знаем его name. имени. Так, тот, у кого много обличий. Он Have живет you? здесь. Немного ниже. Он обитает под зданием. Сюда выходит только на охоту. Как его найти? Чего не нужно искать. Он сам вас найдет. Он всегда находит добычу. О чем вы вообще говорите? Нет, я уже сказал слишком много. Разрешите вам помочь? Я не позволю ему If причинить вам вред, me. если вы поможете мне. Я не I'm могу, простите, он ну как? He's He's он идет! Coming. Он идет! Его реально жрут там? Ну, чувак, алло! Что за знаки, блин? Опа! Спасибо! Дверь не открыли! Опа! Здрасте! Охренеет лес в тумане. Привет, ты кто? Ты Бэмби, блин? Твою ж мать. Ну, он, по-моему, сюда побежал, куда-то, да? Бэмби Мы бежать не можем, если что Я пытаюсь шептовать, но он не шептует Смотрите, блин Мотался куда-то И куда идти? Что делать? Как быть? Я вообще ничего не понимаю Ладно, давайте свернем Ой, вел велописипед Подождите О, о, хера себе! Опачки, опачки! Я могу определять то, как нас накрыло. Так, подождите. Так, я в каком-то шкафу? Не туда, да? Ого! Что-то еще додуматься до такого надо было! Так, мне кажется, я не туда иду слегка. Или туда? Так, тут все закрыто. Тут тоже. Тут. Ну-ка. Тут тоже, да, дальше закрыто. Вот это вообще. Чё, нормально. Сейчас, сейчас найдем выход. Подождите, сейчас, сейчас, сейчас все будет. Смотри, как что будет. Вот тут я вижу пробел. Сюда? Блин, я заблудилась. Так. А вот тут прохода нету, да? Не поняла сейчас. Так, вот тут тоже прохода нет, ладно? Обоходим. Вот так вот. Туда. Дальше. Тут что? Накрыло. Так накрыло, дед. Вот ведь дверь там вижу. О. Хорош. Закрыто? Вы прикалываетесь? Я, блин, в ловушке, тут еще и две закрыта. Так, тут что? Твою мать, как оттуда выйти? Что? Так. Сейчас вроде чуть-чуть полегче стало. А, то есть тут нужно найти какие-то штуки и их отрубить. Вот еще одна. То есть это все голограмма? Я правильно понимаю? Так, сканер, где еще один? Где-то еще один. Вон, вижу. Ну, как и вижу. Конечно, сильно все относительно. Вот. Господи. Шопади пойми, что это за херня, что вообще происходит? Это, походу, голограммы были. Просто тупо. Я думал, что все, дед, дед рехнулся. А это велосипед наш. А, который мы видели. Так, где-то была дверь, я помню точно Мы ее так не смогли открыть Так, вот кровища, кстати Во! Теперь мы можем, давай, хватайся, хватайся Ещё допереть же ведь надо А нам куда, нам в эту дверь или дальше? Ну, что потому, что тут пятен крови нету Наверное, туда да, судя по всему, туда. Так, давай, заходь. Right Я у тебя на хвосте. Идем, идем, идем. Так, сюда. Опачки, там кто-то был? Так, вот тут кровище. Ползём. Голуби не сдавайте меня, суки. Так, спокойно. Вы спешите, какой-нибудь голубь мутантов, я не знаю. С пурштеной. Ну это получается крыша прям, да? <смех> Ёп твою мать ч такой шумный? Так, дверь Давай, открывай, открывай, открывай, открывай открывай, Опа! Приветики! А вот и этот самый <смех> Мы живы? Мы живы? Реально живы? Никто не выживает после встречи с ним, а мы выжили, мы молодцы you, Что ты, черт you know, возьми, такое? Пришло время получить ответы Изучая место преступления Ошибка модуля голосовой записи Да чтоб его Ну давай-ка мы тебя осмотрим Кто ты? И мне везет Полностью рабочий, но почти Так, Виктор Мадерский. Подключиться, да, мы подключимся, но чуть-чуть попозже Импланты поддержки э, Армированный скелет, гидравлические суставы У жертв не было и шанса Это что? Голые провода и за что не хочешь хвататься, когда падаешь. То есть его так это самое. Немножечко прибило, я так понимаю. Так. О. Ожоги третьей степени по всему телу. Удивительно, что от него вообще что-то осталось. А это... А это, видимо, тот самый след, да, по которому... Сколота рана. Похоже, от расти доктора Айболита. Все, больше ничего на нем нету? Ну, вроде нет. Ладно. Готовы залезть к нему в голову? Да, время вроде бы есть. Ну, погнали. Меня не волнует, по какой гребаной причине ты убиваешь людей. Ну я хочу вернуть сына. Кто такой? Откуда взялся? Ой-ой-ой. Белый олень опять. Типа, следовать за белым оленем теперь. То есть, я так понимаю, он был бомжом. Мне, наверное, стоило принять успокоительное, да, перед тем, как влезать в голову. Нему... <звы> <звы> Оставь меня покоя. Стоило принять успокоительное перед тем, как влезать ему в голову, потому что он что-то как-то. Давно-давно в одной маленькой деревушке жила девочка, самая прекрасная из всех, которых только видел свет. О, оно началось. Я, я ухожу, я ухожу, чего вы? Не, не совсем ухожу, я чуть-чуть и так. Что вы, что вы так на меня смотрите? О! Господи, Интересно, что бы это могло значить? Есть какие-нибудь предположения? Потому что у меня нет. У меня вот тут. Вот а, это то, откуда мы вышли, да? А, нет, мы вышли из другого места. А тут что? Сейчас запихну там опять карточку, да? да, да. Естественно, конечно. Так, ну давайте, проходим. Проходим дальше. Белая олень. <как> Идем, значит, за белым оленем. У кого-то белые зайцы, а у кого-то белая олень. Чё бы и нет. Я иду за тобой, белая лень. Посмотри на него. Разве он не милашка? Что-то я сразу такой убавил в росте. Типа он маленький, да, стал? Что-то не так. Посмотри на него. Типа с ребенком. То есть не... А что не так со мной? Луна? Он себя считал оборотнем? Или как? Или что? For... У меня нет на это времени. Now, не сейчас, Фелектра, мамочки, нужно отдохнуть. Иди пока поиграй, хорошо? Ну, пошли играть. Хорошо. Пойдемте играть. Чтобы и нет? Чтобы не поиграть? Я не могу с этим поиграть? Ну и ладно. Поиграй как-нибудь потом. Ох ты, ё мой! Я могу и так? Ох ты, у меня есть потай какое-то потайное место свое. Да. Виктор! Виктор! Виктор! Чуть надрезал, как увидел, что там маленькая красная шапочка А дальше стал резать и Выпрыгнула оттуда девочка и вскликнула Ах, как я перепугалась, как волка-то в ее темную утро попала Мам, Мам а почему волк Я решила пройти по всем играм слоев страха, что ли, не поняла? От, от разрабов Ха! Ребята, олень мне говорит идти в одну сторону, телевизор пишет в другую сторону. Ну там какое-то все красное. Вот это вот сейчас... Ну там сарапанная дверь. Блин, я не знаю. Ну, давайте будем продолжать идти за оленем. Короче, пошли за оленем. жопу это все, пошли за оленем. Что у нас тут за этой дверью? Да, я сделал выбор. Все, то все закрылось. Опа, что это? Маска. Короче, идем за оленем в жопу. Все? Ну, uh, yeah. да. А что с его ногами? Опять мне вот это вот показывает Туда. Там что-то происходит. Олень убежал в другую сторону. Я пойду за оленем, короче. Буду оленем, пойду за оленем. Мир опять перестраивается, потому что я пошла за оленем. Ну мы просто изначально пошли за оленем, поэтому как бы, ну а ч бы и нет. Заленим, так за оленем. Oh, Маленький уродец. Good night, good night. А ч уродец -то? Почему? Что не так со мной? И типа всякие хорроры волки волке нравились, да? А, типа меня мама зовет Виктор, Виктор. <звы> а у Бати началась истерика. Типа, он урод, козлина, упырь. <звы> <звы> Только посмотрите на него. <звы> эй, смотри, куда пршь, и Таким здесь делать нечего. Больное ублюдок проваливай отсюда. Да если мне кажется, единственная, я не знаю, там, лучших солнца в его детстве, это мама была. Виктор, пойдем, ужин готов. Yes. Да, ты на правильном right right пути. Мы уже почти закончили. То, вот, а вот сейчас я захотела пойти в другую сторону. Но я решила, что я буду идти за оленем. Я люблю ходить против вот, дикторов. Получается, я пошла так, как диктор хочет. Опять тут два варианта. Другого пути нет. Мысли нет. Есть. Сюда. Есть другой путь. Есть, есть, есть. Я его найду. Подожди. Другой путь обязательно есть. Не манди мне. В смысле? Он Должен быть где-то. Закрыта дверь, смотрите-ка. А вот и другой путь. А, нет. Это не другой путь. А! Я уж хотела обрадоваться. Мне кажется, мне олени что-то показывают. Один олень в одну сторону Другой олень в другую сторону Этот олень типа бежит сюда А этот олень типа бежит туда Это не два одинаковых ли оленя, кстати, о птичках? Нет Надо сообразить Ч ⁇ хотят, что надо делать? Так. Может, какой-нибудь вход есть, проход, и что-нибудь, я не знаю. Нет, я свои способности тут использовать не могу. О! Дверь. Забагованная, правда. А, это я по пратку пошла. Блин. А походу реально другого пути нету. Или есть, но я не могу до него допереть. Твоим собственным маленьким мозгом. Come, Вейтер, пойдем, ужин готов. Like Мне он не нравится. Пожалуйста, тебе нужно поесть. Давай же. Ешь. Ешь. Так, дверка открылась. Это типа его мать была в телевизоре, я не поняла. Там олень. Наверное, надо было прям вернуться-вернуться, да? Олень. Все, идем за оленем. Никуда не сворачивая. Вот он. Всё, ну нафиг, Что выводи меня. Мы должны довести дело до конца. Иди ты в жопу, я хочу к оленю. Ну алло! Я хочу к коленю! Выпустите меня отсюда! Олень! Забери меня! Забери меня отсюда! Там где-то был еще один проход, подождите. Вот это вот что было? Ничего! Просто. меня от тебя вводят? Что за хрень? Это вообще возможно все время идти за оленем? «Быстрее, Быстрее, добыча убегает! Вон добыча моя стоит! Вообще никак нельзя? Точно? Я пытаюсь вот просто... вот Я не хочу ничего пропустить, вот реально. Я вот хочу пойти за оленем. Может как-нибудь проползти тут можно? Спиной вперед. Блин. Реально, что-то как-то. Не канает. А вот это вот? Так, мы тут были. Блин, не получается никак С этой дверью он вообще не, это, не взаимодействует Вот это я обойти не могу, олень меня это стебет Козлина, я тебя поймаю еще Вариантов нет, придется идти сюда Красная луна Ох ты, ёпта так, началось! А это уже ведьма Блэр, да? Ссылка к ней. Ай, А, типа я с ними дерусь! Да, да, это то, что нужно. А, вот я на месте оленя. Олень! Забери меня нахрен отсюда! Пожалуйста! Jesus, is... Это просто безнадежно! Где олень? Олень! Предатель! Вон он, Вижу его! Там было куча плакатов с волками! Если что, если кто не успел обратить внимание... Я вроде успела, но не уверена, что все верно Но мне показалось, что там везде плакаты с волками Я типа расту? Это твой шанс, поторапливайся Где олень? Я его потеряла из -за. Это походу по последняя, да? А тут что? Не открывается. Ну ладно, заходим. Воу! Голубая, голубая, голубая. У нас она правда красная. Ох. Excellent. Превосходно. Господи, это еще что такое? Сколько времени? Нормально. Что ты с собой сделал? Типа он ставил над собой всякие там опыты, что-то делал, подкручивал, себя чинил. Я правильно понимаю? Он хотел сделать из себя волка оборотня. И стремился к этому. You're getting rid of that. Завтра, первое дело, избавься of от of этого. И получу путевку в страну полного idea, паралича? Отличная идея, Come пап. It. Да чтоб тебе. It's Зачем ты that? это сделал? Просто чтобы I, меня I, досадить? Я же I говорил тебе, не приближайся к, к трущобам. Там я чувствую себя лучше. Прекрати кричать, от этого только хуже. Да куда уж хуже. Yeah. Только посмотри yeah. на него, он yeah. смешон, yeah. он отвратительный. Этот урод не мой сын. Виктор, пожалуйста, твой отец совсем не это имел в виду. Мы просто переживаем за тебя, вот и все. Оставь меня в покое. Вот да, волки, оборотник, ничего вот этого. И девочки. И немножко девочек. Так. что еще так на чем зрение у нас ничего нету так лап он рисовал ноги ну да видимо он это запланотел усиленно и пытался себя переделать знакомое место Знакомая фишка. Как это все знакомо? У короче, давным-давно в одном темном, темном лесу жил бесстрашный волк, самый свирепый из всех, которых только видел свет. Типа, он где-то провалился, что ли? Че, вы ржали надо мной? Сейчас я вам покажу. Покажу, как надо мной ржать. Всех молчить. Всех валить. Всех. Okay, Victor. Victor, Victor, Victor, все Всех все хорошо. Пожалуйста, успокойся. <звук> так, ну мама сказала. Мама! Поговори с ним, Виктор. Все они безнадежны, я знаю. Так, идем за оленем. Что это за напевы такие странные? Ты мне не сын! Оставь меня в покое, оставь тебя в покое, оставь тебя в покое! Идем за оленем обычно? No, like нет, ну как нет Мысли! Jesus, это просто безнадежно. Look, Смотри, а он снова здесь! Вы меня смущаете! Приготвь к очередному представлению! Только yeah. посмотрите на него! Да сдавайся уже! Uh, no. Нет, оставьте no. меня no. в покое! Так, олень. Погоди. Пожалуйста, тебе нужно поесть. Давай, ешь, ешь, ешь, ешь. ешь. Ты мне лишь сын. Давно-давно в маленькой деревушке жила самая, самая прекрасная. Жизнь. Поздравляем. Первая фаза терапии позади. Я решил сделать довольно оптимистичный прогноз. Ваше тело хорошо реагирует на генетические изменения. Спасибо, доктор. Не знаю, как вас благодарить. О, не стоит Подожду еще пару недель, пока начнутся изменения Уверен, вы будете очень довольны результатом так, Стой, куда понесся? Ведь телетехническая операция здесь не поможет. Данная процедура позволяет устранить симптомы практически полностью. Буду с вами откровен. Она инвазивная, но это лучше и име... из имеющихся вариантов. Спасибо, доктор. Даже не знаю, как вас благодарить. Дэнс, really ты слышал? Дэн! That, Дэн? Лучше бы на ее месте был ты. О, это уже его воспоминания, да? Опять началось, началось вот это смешивание. Удары. Нормально. Нормально. Всехуем вместе. Так. А что у нас тут? А там? А там не пройти. Окей, я поняла. Значит, сюда идем, все. Мусорка. Где наш белый олень? Это еще что такое? А где белый олень? Какая-то хрень ходит? Где? Где мой белый олень? Я пойду только за белым оленем. What the fuck? Так, ну это камера. Окей. Где мой белый олень? Мне страшно. Хочу олени белого. Дайте мне его. Еще одна камера. Где мой белый олень? Так, татушоп. Я знаю, людей из Херона. Ты совершаешь чудовищную ошибку. Все, что их волнует, это прибыль. И плевать мне тебя. Пап, я знаю, что делаю. Но что, если ты ошибаешься? А что, если нет? Я просто ты должен это сделать. Ты можешь хотя бы раз в жизни признать, что ошибаешься, ты. Это уже его воспоминания пошли нашего ГГ. Мы больше ничего не можем тут сделать, точно? Окей, ладно, выходим. Опять началась путаница. Белый олень! стой, стой, стой, предатель! стой, говнюк! Так, он куда-то туда стой, В ту сторону. Идем за ним. Опачки. Здрасте. Дабай ба популяр. Опа! Ничего себе! Кто такой вообще? Что кто такой? Какой засек? Конечно, сыры? Фига себе. Меня убили. Так, продолжаем. Отличное продолжение. Мне бы еще понять, где я. Наверное, туда-куда-то? <звы> Куда? Куда? Куда мне идти-то, мать вашу? А, вот сюда. Это ты откуда взялся? Не поняла сейчас. Ладно. ничего не к нему а камеры все не видит камера меня не видит значит он меня тоже не видит правильно то есть он меня засекал тупо из-за камеры значит по стеночке идем тихо Камера, камера, если нет никаких камер, значит его тоже нет Сейчас тихонечко, тихонечко обходим все это говнище. Встаем и пробегаем, пробегаем, пробегаем, все Олег сюда же ведь забежал куда-то, я, я просто, я, я уже успела забыть, куда он пробежал там Спасибо! Лучше осталось здесь. В можно встретить очень опасных людей. Ты что, ты убил этого самого нашего друга? Эй! Hey! Hey! Ты же его не убил? Я надеюсь. О, сейфовая дверь. Господи, типа, всегда закрыт. Его нужно искать, он сам вас найдет Он всегда находит добычу Три пары глаз, четыре галлона плазмы Два сердца, две печени, комплект легких Довольно неплохой урожай То есть ты его пометил, да? Сожрать Ну или сожрал Он всегда там что вы же, Я у тебя на хвосте. Блин, у меня отвлек! Я за стал смотреть, кто у меня там на хвосте. Закрыто. Тут две двери, да? Нет, одна. А, там лес. Опять маленький стал. Что это сейчас? Господи. Ладно, пошли. А! Вот это на мясо какое-то непонятное, хорошо. Когда же это уже закончится-то все? Сколько можно насиловать? Что это? Это типа тохлые птицы? Что это? Что, -что происходит? Так, присаживаемся, идем. Что происходит? Вообще, вот, вот это такой пылс мозг адский так, тут пройти нельзя, обходим. Сколько можно? Прекращайте. Ага. Все, мы поймали этого оленя белого. Ты справился, ты сделал первый шаг на пути к познанию своей истинной природы. Ты начинаешь становиться тем, кем есть на самом деле. Но перед нами еще длинный путь. Ты никогда меня не найдешь. Все, все, выходим. Оводится лекарство, отлично. Давай. Ой-ой-ой-ой, как противный звук. Еще один такой сеанс. Я либо умру, либо наконец к этому привыкну. Да я думаю, первый вариант ближе. Скорее всего, ты просто откатишься. Ч ⁇ он там живой, нет? Значит, Виктор, да? Если найду дыру, из которой ты вылез, то, может хоть yeah, что-то find... в этой истории мне... Have, мне так и станет ясно. Фига. Это то есть он себя вот так вот переделал все это время, долго упорно. Старательно. Типа пытался косить под волка. Ну, окей. Окей. Сколько времени? О, пора заканчивать. Мы уже побывали в голове волка. Так что все, все в порядке. Все нормально. Он какой-то шер шерстяной уже. Током его чуть не убил. Еле живой, короче. Как-то как вот так вот. Все. Большое спасибо за то, что были со мной. За то, что смотрели меня. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. И до встречи со всеми в следующей серии. Всем спасибо. Всем пока-пока.